Добрый вечер! Ну, у нас тут вот такая произошла история, когда мы вчера все-таки решили поменять тему эфира, потому что у нас в очереди несколько тем, и а, как-то вот есть предположение, ощущение, что сейчас а, тема гипербореи Атлантиды а, более актуальна. А, ну, как обычно, я думаю, что не будет для вас откровением, что я не просто буду рассказывать некие там ссылки да, на то, как эта история там нам преподносится. Все это вы можете великолепно прочитать сами в интернете, масса статей, книги и так далее. Вот. Мы скорее будем рассматривать это концептуально, вот как... как такой пример, на основании которого мы можем что-то понять про себя, про то, что происходит, про то, откуда ноги растут. Ну вот, краткое предисловие, когда, опять же, да, как когда-то, когда вот вдруг посыпалась эта информация о том, что там были какие-то цивилизации до нас. Ну, кто там? Рейрих и Блаватская, те, кто более-менее первые, там как-то зазвучали, да, была еще, ну, наверное, там что-то вот в индуизм, там, Махабхарата, какие-то концепции мироустройства, которые существовали, ну, условно говоря, до нашего мира, до нашей, до нашей реальности, да, что были другие цивилизации, вот, и я помню, что это всегда излагалось очень так, вот, сначала было вот так, там, не было плотных тел, вообще, сначала земля создала, сотворила самостоятельно, то есть вот как бы земля, как молодая душа женская, да, она в какой-то момент решила создать, пришло ей время создавать жизнь на своей поверхности, вот, и она, значит, создала эту жизнь, эта жизнь оказалась, это были вот титаны, это была такая форма жизни, которая оказалась какой-то, ну, как бы морально или там, духовно неполноценной, потому что оказалась сильно агрессивной, разрушительной, и в результате Земля и, и высшие силы, которые помогали Земле развиваться, они вынуждены были уничтожить все это дело. Вот. И э, уже дальнейшие э, формы жизни разумной, они создавались в сотворчестве да. с высшими силами. Вот. И они оказались уже там более гармоничны, но там уже пошла другая история. Вот как раз сначала были э, тела... Огромного размера, потому что они были неплотные. Это вот как ну, типа как призраков привидений, если вот на наше сейчас понимание это перекладывать, да, потом э, пошли уже более плотные цивилизации. Вот. И дальше вот эта история, когда уже э, да, между прочим, э, напрямую говорится о том, что и гиперборейцы, и Атланты они, э, в общем, прилетели сюда, да, то есть как бы опять же мы говорим о том как написано в книжках как это все рассказывалось как это все преподносилось как был на самом деле это миф но этот миф он а, заложен в наше сознание поэтому он оказывает влияние вот вот об этом я хочу сказать это важно вот поэтому а, причем от а атлантида появилась по попозже до да, сначала появилась гиперборея и а, да еще была лемурия если вы помните и, в общем-то, и Гиперборея, и Атлантида, и Лемурия на данный момент по нашей официальной истории – это затонувшие территории. И если там в летописях в каких-то есть о том, что это была война, там, да, ну, вот Гиперборея, в частности, погружалась достаточно медленно под землю, поэтому под воду, извините, поэтому там не было таковой гибели людей, потому что все знали заранее, процесс происходил плавно, успели а, перебраться, и, собственно говоря, а, наша Сибирь ⁇ это часть гипербореи, это даже не, как бы не, не, это, это продолжение гипербореи, поэтому, естественно, что и заселена она какими-то потомками а, гиперборейцев, либо она, а, ну, все-таки это была их территория, да, может быть, и есть. Их, наша, потому что ну, мы тоже явно относимся именно к этой цивилизации генетически. И это подтверждается а, ДНК-анализом. В ДНК-анализе происходит просто, просто сказка, что происходит. Да? Потому что по официальной версии вы знаете, что цивилизация у нас зародилась в Африке. Вот, дальше она распространилась по всему миру, и Россию буквально последний заселили, понимаете, вот совершенно, что называется, от зеленой тоски, потому что ну все уже заселено, да, вот такая территория, ну, так себе говняненькая территория, конечно, но что делать, уже все остальные заселены, но заселим. И вот эти вот как бы мутации, да, вот это вот, вы знаете, да, что кодировка генетики русского человека – это а, а, а, H1R1. А вот, ой, А1, Р1, извините. Вот, то есть А это как бы прото, да, это как бы то самое а а африканское прото-человечество, А1 это первая мутация, вот, а Р это вот по всей кодировке, там много обозначений есть. Вот, и Р находится в самом конце, как, в общем, самая последняя мутация. Буквально вчера, если вы помните, отметился у нас патриарх Кирилл, который заявил о том, что русские люди только вчера вообще буквально с дерева слезли, да, то есть, и, в общем, человеческий вид только-только приобрели. То есть, это, это не, не, не просто какой-то... Это, в общем, на одну из концепций официальной генетики это опирается. Вот. А есть другие исследования, которые вообще, ну, которые, конечно, более логичными для меня, например, выглядят, о том, что вообще R... А, это другая раса, которая до Африки, да, тут вот это, до, до этого А1, до А, была еще некая протоцивилизация, и вот, э, которая была сильно раньше. И вот Р э, произошел от этой цивилизации как бы ближе напрямую, либо параллельно с А. Ну, например, там предположим, если мы говорим, что расселялось, расселялось какое-то посткатастрофное, да, какое-то мероприятие, расселялись люди. То, значит, кто-то ушел а, в то, что сейчас называется русскими, а кто-то вот ушел там в Африку. И оттуда пошла вот эта вся ветка, которая а, дальше, а, это все южноевропейские народы, а, вообще все европейские народы, там а, естественно, африканские народы. Собственно говоря, Америка туда же, да, а, кроме, я так подозреваю, что Северная Америка – это все-таки скорее там, ну, там есть смесь, да, потому что, понятно, это заселялось потом из Европы, поэтому там есть и р ветка и там есть и а и ветка вот. Но а, вот это вот важно о том, что не подтверждается версия, что R – это самая последняя мутация, потому что, по сути, ну, это та же история, лишит нас права на прошлое, да, особенно на великое прошлое. Вот, то есть Р это потомки прямые гиперборейцев. И А это напрямую. Ну, вот если так вот убрать Африка, там, да, Европа, Америка, понятно, что Р это Россия, и Р это потомки Гипербореи. Да, это северные народы, вот, ну, вообще северная часть Северного полушария. Вот, а А. Это Атлантиды, это потомки Атлантов, которые заселяют как раз вот эти территории. Есть еще одно интересное исследование на тему усваивания, либо не усваивания молока. Вот. И сейчас все больше внедряется мысль о том, что вообще-то молоко с возрастом перестает усваиваться, а пожилым оно вообще старикам вредно. На самом деле, если вы вспомните, вот мой дедушка, например, он лечился козьим молоком, бабушка его лечила, у него после войны была язва желудка, и бабушка лечила его козьим молоком. Единственное, что он его не любил, она обманывала его, что это коровье, ну коровье он тоже пил. Коровье пил и козье пил, и вообще вспоминаете, все пили много молока, молоко было хорошее, натуральное никакого другого не было. И, в общем, оно действительно было целебным и прекрасно у всех совершенно усваивалось. Вот. А сейчас уже мы наблюдаем, что действительно есть люди, у которых есть не, усваив... не, не усваивается да, это молоко. Почему? Потому что ну, то же самое происходит смешение кровей, происходит внедрение других носителей, другой ДНК. Вот. И поэтому вот эта история с гиперборией Атлантиды, она до сих пор на нас влияет. Мы до сих пор живем в гип... одни потомки гиперборейцев, другие потомки атлантов, это с нами все до сих пор происходит. А, поэтому а, с точки зрения мифа, этот миф продолжает жить, он продолжает оказывать влияние на, на, на нашу реальность. А, поэтому имеет смысл его хотя бы на уровне мифа, да, на него посмотреть. А, так вот, в чем там, собственно говоря, миф? Вот сейчас я даже зачитаю, специально тут ссылочку себе с... открыла, для того, чтобы прям же все по-умному у нас было. Это, значит, Плиний старший, ну, как бы официальный древнеримский ученый. Что он пишет про Гиперборею? Послушайте, пожалуйста, очень интересно. За этими Рифейскими горами, ну, есть версия, что Рифейские горы, это Уральские горы, куда вот мы скоро поедем. За этими Рифейскими горами по ту сторону Аквилона счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами.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 Домами для этих жителей являются рощи и леса. Обратите внимание, да? Домами не дворцы там, а рощи и леса. А, культ богов справляется с отдельными людьми и всем обществом. Там неизвестные раздоры и всякие болезни, неизвестные раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в существовании этого народа. Ну. Я надеюсь, что для кого-то это описание будет чем-то удивительным и новым, да, потому что это, возможно, немножко отличается от той картинки, которую мы там, когда историю учили, как-то она нас закладывалась. Ну, вы помните, что останки Гипербореи сейчас уверенно относят к Северному полюсу. Там состоялось четырех таких долей, да, четырех половин, четыре реки э, вливалась э, в центр омывалась там, да, ну, рисует, что там были здания, хотя, вот видите, плини это товарищи нас пишут, что жили э, в лесах э, и, э, в общем, естественной естественно, жизнью, то есть это то, что мы говорим, там, волхвы, э, вот в эту сторону, да, как бы, э, и вот это не было смерти, болезней и раздоров. А вот теперь послушайте себя, вот мое ощущение, до скольки-то лет у меня было ощущение, что я не могу заболеть, просто, когда мне говорили там, Встань там, не пей холодного, простудишься. При том, что я много болела, там, горло часто болело, даже мороженое ела в основном только теплое по этой причине. Вот, тем не менее, мое ощущение, что я не могу, ну, то есть это, я не заболею, со мной не может случиться ничего плохого, это просто невозможно. Было такое сильное ощущение, и вот это очень сильное внутреннее ощущение, вот то, что так отсутствуют раздоры. Я, ну, как бы было непонятно, ну, как бы зачем ссориться? У было еще, что обо всем можно договориться, что всегда можно понять другого человека, даже если он делает что-то для вас там непонятное, неприятное. Вот. И другой человек тоже может понять вас. Поэтому, в принципе, крики, претензии, обиды – это какая-то непонятная совершенно история, абсолютно ненужная, абсолютно бессмысленная. Ну, почему-то так делают, почему так делают, не очень понятно. Вот. Были сильные такие ощущения, и я спрашивала и встречала достаточно много людей, у которых внутренние ощущения а, очень похожи а, на то, о чем я сейчас вам рассказываю, да. А, и, а, собственно говоря, Атлантида она а, по разным версиям, то ли это еще одна с, с другого, как бы они родственные гиперборицы, ну, например, там с соседней планеты, то есть одна и та же цивилизация, ну, как бы, да, вот. Если представить, что вся Солнечная система заселена, допустим, жителями Земли, да, вот мы там колонизировали Солнечную систему, но потом все равно какие-то отличия неминуемо, даже вот на континентах отличия начинают происходить, и потом одни заселили один материк там, да, другие другой, и у них разные правила игры получились. Сейчас я для полноты картины, я сейчас попробую найти вам текст, Атлантиду. Так, вот, например, такой есть текст. Но души некоторых гипербореев-алевов противились общей надстроенности, настроенности на Вышнее. Такие боготворили бездну, первоначальный хаос и не желали кля... кланяться небесам. Их было не так уж мало. Кумирам их, противоположным покою созерцанию, были безотчетный порыв и тьма. Духовное бунтарство их проявилось в том, что темные альвы порвали со своей родиной и ушли в изгнание добровольно. Никто и никоим образом их к этому не побуждал. Вот. Ну, то есть, вот, либо это разделение, либо все-таки это цивилизация, которая пришла чуть позже, и часть, часть жителей Гипербореи, да, даже переселились туда, Атлантида как раз это город, это, это страна город, которая была построена в несколько колец, где были высокие здания. Это была высокотехнологичная цивилизация, хотя у гиперборейцев тоже были летающие, летательные аппараты и так далее. Но в чем была сложность этой цивилизации в том, что полноценная и вообще как бы статус, уважение в обществе, доступ к каким-то возможностям, к развитию напрямую зависел от уровня духовности человека, от того, насколько он разобрался в себе, разобрался в мире, во сколько он смог вложиться, что он вложил в общее развитие, да, в какое-то там созидание. То есть это вот то, что мы сейчас называем «духовный путь», развитие, да, это было вообще базой, то есть для того, чтобы <смех>, иметь какие-то там дополнительные права и ресурсы, это все зависело от, от, от, сейчас бы мы это сказали, как вибрационное соответствие. Это был принцип гипербории. Еще раз повторю, что, собственно говоря, русские люди, являясь потомками, генетически потомками гиперборийцев, которых сейчас пытаются опустить вниз Эволюционной цепочки, да, хотя это ну, ложный постулат, о чем сами генетики, собственно говоря и говорят, вот заложена, заложена потребность в познании, заложена потребность в развитии. Потребность в справедливости настолько большая, что вспомните 90-е годы, когда просто мужики предпочитали, ну, там не знаю, спицы или еще что-то чем. Делать что-то нечестное, что-то несправедливое. Многие не смогли переступить, а, а, допустим, да, когда купи-продай, то, что только что было а, спекуляцией и не уважалось, вдруг стало чуть ли не единственной возможностью выжить. Тогда в основном женщины переступили через это, потому что надо было кормить семью ради детей. А, а многие мужики предпочли уйти, а, и мы до сих пор пожинаем плоды а, того, что тогда произошло. Это, это генетика, это кровь, это предки, это история, которая заложена в нас, в, в, которая течет в наших жилах, понимаете? Это, это выборы, выборы поколений, поколений, ведь до того, как появилась гиперборея, еще где-то был долгий путь эволюции, вот этой культуры, традиций, уважения, совести, почитания старших там и так далее. Так вот, в Атлантида фактически стала такой техногенно-магической цивилизацией, противопоставляя себя гиперборее, потому что в Атлантиде совершенно не важно было, сколько ты вкладываешься в свое самосовершенствование, в развитие, в познание. Было важно, насколько ты, какие у тебя амбиции, что ты можешь предъявить и так далее. Если мы посмотрим, то вот, собственно говоря, русская цивилизация и западная цивилизация, вот она, гиперборея Атлантида в чистом виде. Не надо думать, как, что они там думали. Мы сейчас живем в том же самом, по сути дела. И а, тогда чем дело закончилось? Дело закончилось тем, что Атлантида развязала войну. А, я думаю, что это а, в основе лежала, ну, там, можно говорить, там, а, жажда могущества, и лежала зависть, лежал комплекс неполноценности, потому что а, было, то есть, как бы, понимаете, ну вот не могли они снести, ну жили там они себе на другом метрике, ну и пусть жив, живут там, да, но ну, нет у них болезней, горя, проблем, а, ну, ну и делай так, чтобы у тебя их не было. Ну, видимо, были, были проблемы, были, были, были, была, была смертность, были еще какие-то вещи, которые никакая техника не могла решить настолько эффективно, насколько это решалось гиперборе. А раз так, значит, надо это уничтожить. Если посмотреть, да, с моей точки зрения, самое точное, ну, гордыня и зависть, вот, и дальше была война, есть предположение, что ядерная, и, собственно говоря, погибли и те, и другие. Разница в том, что Атлантида погибла достаточно быстро, и те, кто в Атлантиде, у кого есть воспоминания, память об Атлантиде, это достаточно катастрофное, быстрое событие, то есть просто все валится, рушится, а, вот, и, в общем, гибнут люди, за редкими исключениями, были спасшиеся, но а, не так много. А гиперборея тонула медленно, и поэтому все спокойно переселились, прямо это было на протяжении, там даже есть свидетельства я не помню, чтоб не соврать, сейчас где-то ну, лет десять может быть, даже больше продолжалась вот эта миграция, спокойно переезжали там в плановом порядке, да, и, а, а просто какие-то области уходили под воду, и вот потихонечку оно все ушло под воду, а, вот. И еще раз повторю, что гиперборейцы заселили Север, э, э, Аляска, э, Сибирь, э, наши все северные регионы, ну и дальше это все естественно начало проникать потихоньку дальше, да. А я предполагаю, что вот с юга мы там, там если посмотрим а, ю, южно, там, с юга там поджимали потомки Атлантов, которые, ну, а, может быть там посмуглее. И э, по народам вот сейчас видно, да, где вот это, что не зим, то по надкусую. И э, э, в, в базе, в основе э, лежат немножко разные принципы. Еще раз повторю, это Европа, э, э, это, э, ну, практически еще есть потомки лемурийцев, но это в основном, я так понимаю, как раз-таки островные небольшие острова там, да, которые... А, ну вообще отдельная для нас цивилизация там, не могу точно сейчас сказать чтобы не соврать, да, ну что-нибудь типа там каких-нибудь папуасов приблизительно, это вот потомки Лемурии а, говорят, что они достаточно сильно а, отличались от нас потому что у нас-то, видите поскольку мы являемся потомками а, одной и той же цивилизации поэтому внешние отличия у нас практически отсутствуют вот, ну какие-то нюансы безусловно есть, я уверена, что эти, эти нюансы даже достаточно точно описаны, но тем не менее, в общем, мы спокойно смешиваемся, но если человек является потомков одновременно и гипербореи, и Атлантиды, это выражается в том, что у человека, ну, практически шизофрения, потому что потомки, которые кровь гипербореи говорит, совесть, уважение, служение, познание, Чистота помыслов, а, не, не возжелай чужого, добра не принесет, иди своим путем, делай, что должно, учись, развивайся, служи. Так кровь, вот Атлан... а, кровь Атлантиды говорит, зачем вот эта вся мутата, давай там здесь подкупим, здесь ограбим, здесь обманем, а, здесь убьем, и все будет нормально, все хорошо, вот это зато сразу быстро ты в дамках, а вот это пока ты там будешь развиваться. И э, я видела таких людей, э, им сложно самими собой, потому что вот сейчас он такой, а он одно хочет, он в это вкладывается, а через какое-то время он другой, и он вкладывается в противоположное. И вот представьте себе, да, когда человек идет то туда, то сюда, то туда, то сюда, это, ну, как бы он полноценно ни туда, ни туда не идет. Это вот это вот, такой а раздрай внутри, а который лечится чем? Ну, осознанием этой природы, осознанием того, что предположение, что если есть эти две крови, то очень серьезно, ребята, все, что касается крови, очень серьезная история. Она нас течет, в ней живет душа, там, да, а она определяет во многом наше поведение, там вся наша а психофизиология, наши эмоциональные реакции. Они зависят от того, что, что нам предки передали. А, те люди, кому посчастливилось, а, посчастливилось больше, ну, тем, у кого чистая кровь. А, те, кто являются потомками гипербореи, для, а, а, им несложно, ну, хорошо, да, не получу я больше денег, но я оста останусь верен в себе, я продолжу себя уважать, а, я продолжу чувствовать себя человеком я буду продолжать понимать, что я, зачем я живу, что я делаю, что я чувствую. А тот, который, у которого в предке только в Атлантиде, он тоже понимает, да, боже мой, какие проблемы, ну, да, ну, не обманешь, не заработаешь. А у него нет конфликта с самим собой, у него могут быть конфликты с социумом, и у того и другого они могут быть. Вот. А самим собой у него конфликта нет. Он полноценно у него просто в крови отсутствует другой опыт. Зачем не обманывать и зарабатывать там на что-то 10-20 лет, если можно обмануть и заработать это э, очень быстро? Сум это же не... Ну, не... Бессмысленно, это же нелогично. Если я могу обмануть и достичь своего результата быстрее, надо это делать. Все так делают, нормально. Не обманешь, не заработаешь. Вот такая ну да это такой короткий кусок там больше всего там много выборов но они все приблизительно в эту сторону поэтому это выглядит как ну выбор тьмы там выбор зла то есть для гиперборейцев понятно что это выбор, выбор зла да потому что это разрушение потому что человек берет не свое и там понятно что что это такое есть такое изрочивание да то есть изрочивание пути то есть Прекращение пути. Нет пути, нет развития. Зачем жить? Просто э, кормиться, одеваться, обуваться, выгуливать себя там в какие-то... И что? Это бессмысленно. А представьте, если они были фактически бессмертными, конечно, это трэш, жить бесконечно, не имея возможности выхода никуда, кроме какой-то повседневной э, телесной бытовой жизни. А для, а, а для атлантов известна только эта жизнь. Только эта жизнь. И, соответственно, у них нету этих конфликтов, им нечего терять, им нечего терять. Вот, у них своя правда. Другой вопрос, что эта правда уже привела к катастрофе, к гибели континентов, гибели людей. И сейчас мы видим, да, что то, что происходит, с моей точки зрения, это в чем-то отображение того, что уже было. Только очень бы не хотелось присутствовать при погружении очередных материков под землю и гибели очередных цивилизаций. Я думаю, что земля также учится, и человечество учится, и те высшие силы, которые ну, <сёк> все это дело курируют, они тоже понимают, да, что нет смысла повторения сюжета, и видные нюансы, которые по-другому разыгрывают. То есть сейчас и война-то другая идет, вот эта война за умы, проникновение, ну вы видите, что происходит, да, то есть нас, условно говоря, гиперборейцев пытаются убедить, что быть атлантами это гораздо лучше, успешнее, круче, да, да, да, вот, ну вот кровь предков наших говорит, что смотря какую цену за это заплатить, если для них цена в свою душу не является ценой, которая проблематична, да, то наши предки говорят о том, что душа и путь это самое важное, что, что у нас есть, самое главное, кто есть мы, и поэтому идет иммунный ответ, идет сопротивление. Вот. Еще не забывайте про про смешение, которое неочевидное, да? вот когда там белый с желтым, желтый с черным, но ну, то есть какие-то очевидно другие расы смешиваются то а, это, это очевидно, это видно, это явно. А когда и те белые расы, и те белые расы, ну, какие-то там есть отличия, нюансы, то а, это не так видно, но это явно происходило. И вспомните тех же семитов, которые изначально была черта оседлости, которых не пускали, пытаясь сохранить чистоту крови. Да, и, собственно говоря, та же Европа во многом а, была из претерпела большие изменения, когда, собственно говоря, семитский народ проник во власть. там, да, Сначала банкиры одалживали королям, и французскому королю, и английской короне одалживались деньги, за которые потом покупалась часть суверенитета, часть власти. А на данный момент даже говорить ничего не надо, посмотрите на лица королевской династии вы увидите там признаки абсолютно конкретной нации и это не не англосакские признаки вот а, ну это только один из народов это все все сложнее и людям если бы мы это все знали если бы мы в школе это учили а, нормально да как бы понимая, что вот у это вот у, это, у этих наций у этих народов они являются потомками кстати вот у казахов очень интересно у них все казахи, ну, вообще, казахи – это абсолютно искусственная история, которая буквально после, там, при Советском Союзе родилась, вот, вообще-то, Казахстан до сих пор пишется, как Стан, да, то есть, это там, э, казахи там живут совсем недавно, и, по сути дела, это Киргиза, а вообще, там жила, жила белая раса, и все гробницы, которые там более-менее археологи копают, там белая раса везде жила абсолютно, это прям, кто там был в археологическом историческом музее там в той же Алмате это все очевидно совершенно там те же этот золотой человек и так далее это европеоидная раса но они естественно делают из них монголоидов по понятным политическим причинам так же как это Мирлан не был а, узбеком да он тоже европеоидом был там если мы посмотрим по герасиму это европеоид ну потом вот его все-таки сделали сделали тоже монголоидом в угоду политики, в угоду тому народу, который там живет сейчас в, в подавляющем большинстве. А, да. А, так вот, вот это смешение все раз, и отсутствие внятного концептуального знания о том, что хотим мы, не хотим, мы все являемся теми, кто мы являемся по, по крови. Кровь а, а, определяет а, склонности, определяет тепличности определяет э, эмоциональный э, э, уровень реакции эмоциональных, да? вот э, северные народы говорят спокойные, ну потому что там типа им энергии не хватает. А, ну я не знаю, если говорить, что сибиряки не, не энергичные люди, то просто у них, друга, у них по другому функционируют эти вещи. А, им не свойственны резкие эмоциональные перепады, которые, ну, мужчина, который выдает резкие эмоциональные перепады, да, то, как бы там, то, то за белых, то за красных. Согласитесь, э, немножко странновато все это выглядит. вот, То есть э, выглядит здоровой реакции люди, которые там, ну, ну, духовно развитые, да, эмоционально развитые люди, им не свойственны, неуправляемые, неконтролируемые эмоциональные всплески, они отличаются спокойным, ровным характером, не значит, что они монотонны. У них есть эмоциональные переливы, но они какой-то в зоне комфорта остаются и для человека, и для окружающих. вот. И многое из этого – это есть наследственность, это есть опыт предков, это есть тот путь, который прошла, прошла цивилизация, понимаете? Эволюция в 100 тысяч лет или эволюция в 100 миллионов лет, безусловно, Будет разница, будет разница, потому что в крови накоплен опыт. Если цивилизация сохранилась, значит в крови накоплено самое ресурсное, самое то, что дает выживаемость роду, то, что дает ему развитие, там, где нет деградации. То есть все, что, все, что убивает, все, что разрушает род, оно было отвергнуто. Иначе бы э, э, род не выжил, цивилизация не выжила бы. Поэтому, если за нами стоит история, еще раз повторю, да, что русские потомки гиперборейцев, что в общем совершенно особо и не скрывается. А, единственное, что, еще раз повторю, нас попытались поставить в конце очереди, да, хотя мы, в общем, находимся с другой стороны. вот, Гиперборейцы, потомки цивилизации, прилетевшие со звезд, с некой метрополии, еще какой-то огромный путь прошла, да, для того, чтобы там просто там некое развитие экспансии происходит, вот, то это даже земной жизнью не, не, не ограничивается тот опыт, который есть у нас в крови, потому что если есть вот эта преемственность, то значит вот нам, может быть, я не знаю, миллиарды, триллион или какое-то там бесконечное количество лет эволюции за нами стоит, а, еще мы помним, что есть тварные народы, то есть вообще искусственно созданные, которых опыт, там есть, конечно, часть ДНК, которая там условно там божественная, да то есть -то, какой-то тоже другой цивилизации, а есть э, ДНК э, тварная то есть оно ограниченное, оно искусственно созданное, и там опыт-то какой, там опыт развития какой, он бесконечное количество раз короче, короче. Но еще раз вернемся. Давайте подведем эту Го Гиперборей и Атлантида. Значит, по той версии, которая есть, и я говорю о той, которая отзывается, то, что трактовок много. Будет интересно, почитайте, поизучайте сами что Атланты и Гиперборейцы являются родственниками, но не идентичными друг другу, да, когда-то разошедшимися цивилизациями, которые здесь на Земле. Сначала появились гиперборейцы и создали вот эту цивилизацию без смерти, без, без болезней, без конфликтов, гармоничную с природой, при том, что обладали очень серьезными техническими средствами, в том числе возможностью перемещаться сквозь время и пространство. В одной из каких-то хроник об этом говорится как о том, что они могли путешествовать все остальные народы по древу жизни перемещались по поверхности древа жизни, а гиперборицы могли перемещаться внутри древа жизни. То есть, если представить себе, что древо жизни это некий пространственно-временной континуум, да, там какое то там огромное какое-то образование, где много там разных форм жизни, цивилизаций, то а другие могли перемещаться, скажем так, ну как, грубо говоря, там в каких-то там виманах, там, да, перем... а эти могли ну, на каких-то других вообще принципиально обладать способностью перемещаться, как вот кто фантастику читал, там какие-то проколы гиперпрыжками, да, сквозь, сквозь это древо жизни. Соответственно, для них не существовало и не существует пределов каких-то, ну, по километражу, условно говоря, да, в расстояниях. Тех пределов не существует просто, потому что а, то есть цивилизация очень высокоразвитая. И это проявляется и в духовном аспекте, и в интеллектуальном, и в здоровье, и в энергетике, и в опыте, и в знаниях. И а, атланты, которые пошли по легкому пути, по короткому пути, которые а, ну, а, не стали укращать свое эго, ведь ключевое здесь – это... это либо ты смиряешь эго и идешь вот по, по, ну, само, по самосовершенствованию, да, где-то где себя придерживая, преодолевая, то там преодолевать не надо наоборот. Ну, собственно говоря, это собственно, сейчас все, что нам предлагается, да? любой разврат, любая, любая, любая грязь, любое, любое желание самое безумное, надо удовлетворять. Надо идти на поводу своих а, страстей. Это понятно, что это адский путь. И посмотрите, пожалуйста, ра-сея да? это то, что сеет ра, то есть то, что сеет свет. И а, а, ад, ад, адамиты а, цивилизация адама это то, что ну, идет из ада или несет ад. Вот. Ну, и, и ад и ад-Лантида очень а, близко, а, и поэтому, собственно говоря, вот эта вся концепция про рай и ад, вот для меня, например, если говорить не о неких абстракциях, а о конкретных разных выборах цивилизации ра, России и Лантиды, да, ну, России как Гипербореи, а Борея – это ветер, северный ветер, да, то, что за северным ветром переводится Гиперборея, вот. А, ну, это может быть, как, знаете, как вот медведь, что на самом деле медведя зовут Бер, да, а медведь – это ведущий мед, где мед. Поэтому медведь не есть имя медведя. И медведя зовут Бер. Но поскольку а, Бер – это, ну, большая сила, и предпочитали лишний раз не упоминать ее, стали иносказательно назвать. Вот для меня гиперборейцы – это иносказательное название. Я думаю, что это все те же, ну, какие-то там много названий, как называют, Дария, Хария, вот это все там гипербореи, да, какие другие названия есть. Но по мне, так мы, судя по всему, просто напрямую продолжаем самоназываться так, как и назывались, то есть сеющими свет, ну да, нам А на О поменяли, да, но тем не менее мы же Акаем все с вами, поэтому все равно так или иначе в России, матушке, живем, поэтому продолжаем сеять свет. Вот, чего чего нам всем и желаю продолжать это делать. Я надеюсь, что сегодняшнее выступление, ну, как-то напомнило немножко, да, о том, ну, вообще, вот, что происходит и кто есть вы, кто, кто есть мы, почему мы такие, почему, если мы отказываемся от своей природы, это самоуничтожение, потому что это идет поперек. Поперек рода, поперек предков, попри, так, по, по, по собственной крови, поперек са, самих себя. А, долго идти невозможно, потому что это самоуничтожение. Они другие, их это не уничтожает. Но если мы будем сравнивать себя и их и равняться на их, это крах, это может привести к гибели. Надо понимать, мы разные. Мы разные не только э, в каких-то, э, знаете, там, концепциях, мы по крови разные. Мы по, по выборам предков разные, по благословениям богов мы разные. И а, судя по всему материалу, который есть насчет а, а, Атлантиды Гипербореи, это, собственно, как цивилизация жизни цивилизация смерти. Тут вопрос а, сейчас такая, как выглядит, как решающая схватка. Я желаю нам всем вспомнить, что мы а, потомки, наследники, носители а, гена жизни, и даже если мы что-то забыли, мы вспомним с вами, если мы будем сами собой. Будучи сами собой, те, которые выбрали другую сторону, либо вспомнят и исцелятся, я не знаю, есть ли возможность у всех как-то пробудиться и вычиститься, не знаю. Но я понимаю, что хотя бы те, кому по крови, по праву рождения дано вот эта сила жизни, Продолжение сеяния света, носителя света. Да? Ну, надо об этом знать и помнить, что это фактически, это вполне себе объективный факт. Это не просто какая-то философия или эзотерика. Это у нас в крови. А история, либо миф о и Атлантиде, просто является а, таким хорошим м, напоминанием. Инструкции, подсказкой к тому, почему какие-то странные вещи, бывают, происходят, чем они связаны. Они связаны с тем, кто мы есть. Надеюсь, этот эфир был полезен. Если что, пишите, задавайте вопросы. Можно будет на какие-то еще нюансы потом дополнительно рассказать. Я очень рада, что все-таки мы... Да-да-да, мы... я заканчиваю. Взяли сегодня именно тему. У меня есть ощущение, что это было вовремя. Вот. Желаю вам всего доброго. С вами была Людмила Осипова. Всего доброго. До новых встреч.